Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, компания «Рустехпром». Мы 15 лет на рынке. Очень развитая инфраструктурная сеть филиалы во многих городах России. И сегодня мы поговорим с вами про кассовый аппарат «Пионер 114F» и утренний X-отчет. Для пробития утреннего X-отчета на кассовом аппарате «Пионер 114F» необходимо войти под свою учетную записью, выбрать пункт меню клавиши вниз «Отчеты ККТ», нажать клавишу вот, Выбрать клавиши вниз x отчет нажать клавишу вот.